А как отличить реального оппозиционера от надувного? Это достаточно просто. Реального оппозиционеру не дадут слишком долго разгуливать по стране. Вспомните того же шамана Габышева, которого посадили в психушку, полечили и выпустили. А если человека невозможно вылечить, тогда реального оппозиционера сажают в тюрьму. И не на две недели, а на много лет. Как, например, Сергею Дальцову. С ним, кстати, пересекался на своем пути Алексей Навальный. Даже вот Хейгумина Сергия, уж на что святой человек был, и то замели по беспределу буквально вчера. А еще реального оппозиционера могут найти мертвым в камере, как того же Тесака, и с ним Алексей, насколько я знаю, тоже был хорошо знаком. В конце концов, реального оппозиционера могут пристрелить прямо напротив Кремля, как и Бориса Немцова, и с этим патологическим борцом против Путина Навальный также вместе ходил на митинги. Тут уже наверное, каждый призадумается, что это за лидер оппозиции такой, с которым ничего не происходит. И вот, наконец, произошло. Про само отравление я просуждаю ниже, поподробнее. На самом деле это отравление, оно достаточно странное, оно как бы разрушает обе легенды. Если Навальный – проект Кремля, то зачем Кремлю его травить? Если Навальный – реальный оппозиционер, то почему власти столько лет его не трогали, а наоборот расчищали перед ним дорожку? У меня много роликов про Лешу, и я в них все эти странности уже не раз озвучивал. Сейчас хочу напомнить основные моменты. Вот здесь один из моих любимых персонажей, Евгений Поносенков, искренне удивляется расширению сети штабов Алексея Навального. Это ролик трехгодичной давности, а на экране рядом с Паносенковым сидит молодой человек. Это тот самый Руслан Шевидинов, который на днях вернулся из Северной Земли где вместе с белыми медведями отрубил целый год в российской армии. Это снова из той области, когда чего-то сына посылают на крайний север, а чья-то дочка в это время поступает в Стенф.